с собой ног ну не чую, и качается земля, Третий месяц я бечую, так как списан подчистую, Скидобоя корабля, но так как я бичую, без Беспартийный не еврей, я на лестницах ночую, Где тепло от батарей. Жизнь, живи и грейся Хрен вам буль и бедля Пью бывает, хочешь, залейся Реша приводятся рейсы, и гуляют от рубля Руть не день, не руть бумажка Экономить тяжкий грех Эх, душа моя теленяшка Сорок полос семь прорек. Но поспал Господь удачу Сработал свечку он Убедав, как горько плачу сказал, вали на бачу Торопись, пока сезон. Что такое это бача? Разузнал я в печаль он на бачу ехал, плача, а возвращался хогача. Бачи — это речка с мелью по глубине сибирских руд. Бачи — дом с постелью, там стараются артелью, Много солода берут. Как вербованный шачу, ни ханыжу, ни ночу. Взял глеб, лечу на мачту, прилечу, похохочу. Нету золота богаче, люди знают, им видней. В общем, так или иначе, заработал я на с 18 трудоней. Подсчитали, отобрали, ну там за еду туда-сюда. Ну, в общем, так, три тысячи дали под расчет. Вот это да! Рассовал я их в карманы, где руки не ночевал. И поехал в жаркие страны, где кафе да рестораны позабыть, как бичевал. Выпил там такая чаща за со веща, Я на бачу ехал плача, а возвращаюсь кахача. Воник в три двери пьянки и на пубе. Тоже официантки, а на первом полустанке села женщина в пупе. Может, вам она как кляча? Мне так просто в самый раз! Я на вашу ехал, плача, а возвращаюсь веселять. кто на что натрали вари, как узнала про рубли. Ага. Слово по слову вали, сотни по столу шныряли, свалили вместе и сошли. С ней вышла не задача, но я еду залечу. Я на вашу ехал, плача, а возвращаюсь, хакачу. Сквозило море, вот она стоит У меня что было, всплыло Работник воротит рыло и завод не бежит Руй последний, в Сочи трач телеграмма нагадал. Шли детей деньги, Я их всем прахохотал Где вы, где вы рассыпные Хоть ругайсь, хоть гречи Снова ваш я, дорогие Магаданские родные незабвенные печи Мимо носа носят чачу Мимо рота алычу над собой и над